Старое-старое черно-белое фото Смотрит на нас, освещая нам прожитый путь И улыбается мне удивительно кто-то Мне из прошедших времен говорит что-нибудь Как мир старый, эти картинки, ведь это только Фотоснимки и не грусти, родная, просто позови. Пусть пролетят, когда я знаю, ты все равно моя родная, а это главное в истории любви. Пусть пролетят, когда я знаю, ты все равно моя родная, а это главное. В истории любви люди, как тени, приходят, уходят из жизни, память не в силах их всех удержать. Вот почему нам так дороги старые снимки, С ними нам легче по жизни нелегкой шагать.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 Моя родная, а это главное в истории любви. Ведь это главное в истории любви. Ведь это главное в истории...